Всем привет, с вами Макс Репьев, мы с вами находимся на Северном Кипре И сегодня мы с вами смоделируем ситуацию, что вы сюда переехали жить и собираетесь купить машину Сколько стоят тачки, мы сегодня с вами посмотрим и начнем именно с салона BMW Premium Selection X1 представлен, X5, X6, X7, в общем все-все-все и даже есть кабриолет Но есть значит проблемочка, что цены не везде указаны и все машины с правым рулем а BMW с в рулевом не совсем православная BMW. Значит, X7. 4 литра дизель в рублях стоит 10, 200 или 165 тысяч долларов. 2,5 x5 стоит 6 миллионов рублей или 105 тысяч долларов. И если мы с вами возьмем, например, 3 литровый, то есть вот на белой коже, он будет стоить 130 тысяч долларов. Это примерно... Сейчас я вам через конвертер это все прогоню. 130, ну, 8 миллионов в рублях абсолютно новая тачка из салона выйдете и газовете. здесь 275 сил там 225 сил. посмотрим самый дешевый этот x который два с половиной здесь у вас будет память типа подъемнички панорама вся вот эта бывшая мультимедиа ну вот, кстати, у них есть подогревы сидений только. Но вот именно вентиляции сидушек почему-то нет. И даже в их все вот мы так что сидели, нет. А, на самом деле никогда у меня не было BMW. Есть только были 4 или 5 гоночных BMW. Но вот гражданской не было ни одной. Сам за собой сяду просто. Посмотрим. Ну, как бы места немного. Вот стоит еще триденовская тачка. Это X1, 25 тысяч евро. Полтора миллиона рублей получается за x первую вот так она выглядит 1.8 мотор идем сюда тут прям выбор крайне большой прям даже не знаешь куда глянуть -то. Зашли мы в Land Rover и у них только онлайн покупки Если говорить про новый Range Rover, то стоит он, вот именно тот, который Range мама, как его называют 175 тысяч евро, это старт И в рублях это 10 800 Он здесь будет, но только можно онлайн заказать и будет он через 6-8 месяцев, то есть ожидание Значит новый спорт начинается от 150 тысяч евро, это 9 300 Defender начинается от 140, это 8 600 но, к сожалению, ни одной вообще машины нет. То есть только в онлайне можно это все посмотреть. Будет доходить новый рейндж до 240 тысяч евро. Сумму сейчас вы увидите вот тут вот на экране, потому что я не пересчитываю. Едем дальше, едем в Mercedes, может быть еще что-нибудь посмотрим. Это Mercedes, тут вот гелик стоит. И они еще и бушкой приторговывают, так что мы сейчас посмотрим, что у ребят есть в наличии и что почем. Электрические Мерседесы вот здесь есть Но у них прикол в том, что они почему-то Не пишут цену Если машина стоит на улице, то они ее Как-то не транслируют Сейчас я предлагаю, наверное, сначала посмотреть Почем бывушки Вот есть там ГЛЕ, но это новый Понятно Банан старый стоит Сейчас посмотрим Надеюсь, тут есть Нет, цены нет Ага, вот есть 46 тысяч фунтов цену вы сейчас увидите снизу, то есть в рублях сколько это будет стоить есть прям конкретно старый ML, но это 63-й 39 стерлингов это у нас GLC старенький 49 тысяч фунтов 220D это GLC 220D 48 тысяч фунтов здесь у нас цены нет это тоже GLC 39 тысяч фунтов то есть вот такой И здесь у нас множество DLC 39 тысяч фунтов 40 тысяч фунтов Ха. И у нас что это тут? 420D кабриолет 26 900 фунтов На каких-то дисках тут модных На типа М-пакете Но выглядит ничего так Пойдемте новые посмотрим. Ну, как бы это тоже новые, просто там еще и GLE и все остальное представлено Здесь, значит, у ребят представлены уже новые тачки, и Бушная Феррари. Бушная Ferrari стоит 120 тысяч фунтов. Ну, так себе она, конечно, выглядит. Мы на самом деле были уже в салоне Мерседес И я прям обомлел от цены. Поэтому сейчас просто расскажу вам. Начнем с GLC 220 d полный привод. В рублях стоит 5 миллионов на сегодняшний день новый выглядит он будет вот так это кстати купешка на коричневой коже здесь значит у нее вентиляция старый еще монитор Ну, короче вот так выглядит Мерс. еще кстати со стрелочками там без доводчиков glb glb стоит 68 тысяч евро сейчас цену видите снизу выглядит она вот так Значит, есть еще Ашка. В рублях это 2800. Внутри она выглядит вот так. То есть тут уже все вот эти новые технологии. Mercedes-Benz, там все высвечивается. Алькантара. Маленькая такая седан. Потом уже у ребят новая цешка стоит. 3400 она в рублях стоит. С панорамой. Здесь со всеми новыми технологиями с вот этим вот уже экраном вот таким интересные сидухи конечно такие на чехлы похожи здесь в общем все вот так сзади все вот так прикольно да подголовник такой вот. короче на сегодняшний день в рублях стоит три с половиной потом есть гле-купе 120 тысяч стоит в евро вот так она выглядит алькантарой совсем потом до гелика мы тоже дойдем есть гли обычный 105 тысяч евро это примерно шесть с половиной миллионов в рублях тоже на алькантаре на всех вот этих новых панелях с памятью в общем совсем но без доводчиков но и гелик 150 тысяч евро 9300 на сегодняшний день я как бы их не особо люблю но почему-то к нему подхожу вот этот звук очень круто звучит то есть здесь вот так это все выглядит конкретно эта вообще комплектация стоит 180 это там 10 800 на сегодняшний день в рублях вот но тачка определенно приятная сейчас мы даже в нее сядем с вами посидим немножко конечно не очень удобно на правую сторону залазить но тем не менее, я вот сел, значит за мной, пассажиры точно не разместятся, она прикольная, обзор у нее такой хороший, никогда у меня не было гелика, значит здесь, да ладно, серьезно что ли, но люк, короче, как на восьмерочке, который, знаете, самостоятельно врезают. Вот, значит, что у нас тут по мультимедиа. Включаем, сейчас что-нибудь послушаем с вами. Ну, короче, на сегодняшний день вот такие вот здесь продаются по 150 в рублях это 9 300. Можно приобрести без всяких проблем. Все это есть тут на подсветках, на всем. Ну и настоящий. Звук гелика. Короче, нужно прям приложить усилия, чтобы дверь закрыть. Кайф о нем еще раз. Вот ну, такие цены в Мерседесе, товарищ. Это, значит, Тойота, Та самая народная, которая никогда вообще не ломается. Здесь, кстати, нет крузаков. Но, по крайней мере, я чуть ни одного не видел. Посмотрим, продаются вообще они или нет. И что представлены. Ну и что почем, конечно, сейчас узнаем. Выбор крайне невелик. Значит, трафик. Это электричка, по-моему, это Corolla и пикапчик Хайлакс. Сейчас нам нужно будет подловить где-то менеджера, здесь его знает. Но, блин, Toyota, конечно, с этим дизайном, со своим, все от кнопок ушли. Они, наоборот, видимо, их воткнули для надежности. В Corolla то же самое, вот как будто... Дисплея Тетриса поставили поверху. Прикольное решение, конечно, по ручке. Но интерьеры выглядят так себе. О, а если еще, кстати, вот так вот дверь закрыть, то смотришь прям в стойку. Темно здесь немножко. Да, все в благо надежности сделано. Никакого лакшери вообще. Корова стоит в рублях. 800 восемьсот начинается она от 30 тысяч евро потом вот это вот бричка начинается от 40 тысяч евро это где-то два с половиной она тут еще и в комплектации с черной значит крышей такая вот и raw 4 значит в рублях стоит 3 четыреста тысяч евро но тут конечно в общем вы все сами понимаете и они в основном все бензиновые. Но есть еще и гибридные. То есть вот этот гибрид, вот он стоит на 53. Экономия, максимальная пушка, но максимально унылый внутри. Вот. Но надежный. Тут, как говорится, кто что выбирает Прикол именно вот этих вот тачек То, что они гибридные Короче, она ест 3,5 литра Ну, в среднем там 3,5-3,8 А это значит, на сотку ест 4,2-4,8 литра То есть, этим, конечно, они подкупают очень сильно Учитывая, что бензин чуть-чуть дороже, чем в России Там он стоит порядка 70 рублей Но он здесь прям актуальный Экономно, но грустно если к ребятам здесь еще бэушки, которые торгуют, вот, значит, то значит КЛЦ. Просто какой-то фул комплектации. А, стоит 3 800 19 -го года. С пробегом, с пробегом. А хрен я вам тут покажу. А, вот. 59 тысяч миль. Вот. 3 848 тысяч фунтов. 54 тысячи долларов это получается. Но, конечно, вот Мерседесы превращаются, когда они чуть-чуть старенькие становятся здесь начинается вот эта вот вся тема у меня просто был в свое время мерс это конечно такая себе баловайка а это тоже интересно это короче стоит 40 она подешевле где-то там в районе 3200 но тоже конечно такая. Себе. здесь ребята бушечкой приторговывают причем солидной Хорошими крепкими дровишками Но, к сожалению, они почему-то не работают сегодня То есть у них здесь Билары стоят, Ренжи, Эскалейды Ламба, вот она Потом Шелби Это восьмерка Астон стоит Тут на самом деле Прям хорошие дровишки, крепкие Вон Ламба Ультимейт какая-то там торчит Феррари несколько Но они, короче, закрыты сегодня Причем суббота Время Час для. жаль что мы к ним не попали но что делать? если вы захотите купить бушную тачку то она стоит примерно процентов на 30 дешевле чем новая поэтому исходя из того что вы увидели то вы можете сделать вывод сколько стоит бушная тачка, там сами отнимите в общем мы не так много но посмотрели машин именно на кипре напишите в комментах вообще как вам цены насколько они дешевле дороже может быть чем они у вас и насколько они оправдали ваши ожидания. Поэтому, господа, с вами был Макс Репьев. Не забывайте лайки ставить, подписываться на канал и пишите комменты обязательно. Удачи вам, хорошего настроения и пока!